Ассаламу алей ашрафина Бияи, Уаль Аля набиина Мухаммад саллаху алейхи валя але схабихи адмай. Ассаламу алейкум Арахматуллах. Сегодня мы с вами по-другому будем проходить урок. Повторение прошлых уроков, прошлых тем. Итак, перед нами мечеть. Мечеть по-арабски мазжид. Мазджид. Мазджид. Гада мазджит Это мечеть. Гада масджид. Гада мы говорили с вами на прошлых уроках. Гада для ближайших. Для того объекта или предмета, который находится близко. А далека для того, который находится далеко. То есть, например, в данном случае у нас, например, дом. Гада байтон. Гада байтон. То есть, если мы... Смотрим на какой-то дом, обращаем внимание, с каким-то разговариваем на... относительно какого-то дома, то мы говорим «гада байтон». Или, например, «гада байтон». То есть «гада» мы говорим для ближайшего, для близкого. «Гада байтон». Но в данном случае, например, у нас «гада байтон», а тот объект, который у нас будет далеко, мы уже будем говорить далеко. В данной картинке у нас дом близко. У нас дом находится близко, а мечеть далеко. Значит, мы уже будем говорить. Гада байтон вазарика мазджидун. Вазарика мазджидун. Понятно, да? Гада байтон вазарика мазджидун. Или наоборот. Наоборот, давайте к примеру. Наоборот. Гада мазджидун – это мечеть. Вазарика байтон. Вазарика байтон. Хорошо, поняли. Теперь... Перед нами два дома. Байтон байтон. Этот байтон большой, этот байтон маленький. Значит, мы говорим: гада байтон кабирун, вазалика, байтон сагырун. Хада байтон кабиерун. Вадалика байтон сагырун. Гада байтон кабирун. Ва далека кабирун" это, это дом большой. Вадалика байтон сагырун. А тот дом маленький. Или наоборот. Наоборот, мы говорим. Гада, байтон сагэрун. Вот так, например, да? Гада, байтон сагэрун, вадалика, байтон кабирун. Гада, байтон сагэрун, вадалика, байтон кабирун. Значит, байтон, байтон, мы поняли байтон. Мы прошли еще с вами такие слова, как баб. Баб. Баб. Дверь. Итак, смотрим дверь. Альбаб. И еще одно слово прошли мы, мафтухун. Альбабу мафтухун. Открытое от слова фатаха, открывать. Значит, мы говорим, альбаб мафтухун, это означает, была закрытая, стала открытой. Альбаб мафтухун. Альбаб мафтухун. Понятно, да? Альбаб мафтухун. Здесь у нас тоже есть альбаб мафтухун. Альбаб мафтухун. Видно. Альбаб, мафтухун. Все. Видим. Альбаб, мафтухун. Новые слова, которые мы брали еще с вами. Сарир. Сарир, кровать. Потом. Китаб, книга. Мактаб, стол. Мактаб, стол. Курсий, стул. Мы с вами проходили. Стул Курсинь, на котором сидят Джаляса и Аджилису. Мы проходили Джаляса. Джалисун. Слово Джалисун. Сидящий. Аль-валиду Джалисун. Тот, который сидит. Дальше у нас был Кабирун Сагирун. Мы тоже проходили. Книга большая. Книга маленькая. Книга большая. Аль-китабу Кабирун. У Аль-китабу Сагирун. Мы это тоже проходили с вами. Аль-Китабу Кабирун, аль-Китабу Сагирун. Понятно. Кровать. сари Ассарир. Большая. Например, говорим. Ассариру Кабирун. Вассариру Сагирун. Ассариру Кабирун. Вассариру Сагирун. Или курси, например. Кресло. Кресло или стул. Здесь у нас курси Сагир. А здесь курси Кабир курсию кабирун, Алькурсию, Сагирун. Алькурсию кабирун. Валькурсию Сагырун. Аль курсию кабирун, валькурсию сагирун. Так. Или здесь кровать, например, у нас Ассариру сагирун. Ассариру сагирун. Ассариру сагирун. Ассариру сагирун. Далее. Например, китап. Вот здесь китаб. Аль-китаб мафтухун. Смотрите. Китаб мафтухун. Аль-китабу мафтухун. Итак, у нас здесь книга. Книга. Аль-китаб. Здесь мы видим два стула. Стул есть большой, стул есть маленький. Аль-курсию. Кабирун. Аль-курсию сагирун. Еще мы с вами проходили слово максурун. Максурун. Что такое Максурун? Это поломанный. Это поломанный. Максурун поломанный. Значит, здесь у нас стул поломанный. Аль-Курсию Максурун. Аль-Курсию Максурун. Смотрите. Сломанный стул. Сломанный стул. Аль-Курсию Максурун. Максур можно все говорить. Максур. Например, кран Максурун. Кран Максур. То есть сломанный кран. Сломанный стул. Аль-Курсию Максурун. Аль-Китабу Мафтухун. Книга открытая. Ясно. Так, Ну все, в принципе, мы вот эти все слова мы с вами прошли. Аль-Китабу Джадидун. Еще мы прошли. Джадидун Вакадимун. Например, книга Джадид, новая. Аль-Китабу Джадидун, новая. Ва, например. А старая, например. Аль-Курсию. У курсию Кадимун. Старый. Старый курсий. Старый курсий. Этот старый стул. Аль-Китабу Джадидун. У а, курсию Кадимун. Это мы с вами тоже проходили. Джадидун Кадимун. Джадидун Кадимун. Значит, у нас новая книга, мы говорим. Или новый стул. Или новое кресло. Ада курсийун джадидун, Вахада курсиюн Кадимун. Ада кетабун Джадидун, Вагада китабун Кадимун. Вагада китабун Кадимун. Понятно, да? То есть кетабун джадидун, кетабун Кадимун. Это мы тоже с вами прошли. Итак, Баб Альбабу Мафтухан. Или Альбаб можно сказать Максурун. Можно сказать Баб Альбаб Максурун. Как сказать Альбаб Максурун? Максурун. Сломанная дверь. Все. Дверь сломали. Дверь сломали. Вот здесь. Альбабу Максурун. Альбаб Максурун. Максурун. Альбабу Максурун. Дверь сломанная. Дверь сломанная. Значит, мы с вами прошли. ЗАЛИКА, ВАГАДА, БАЙТУН, КАБИРУН, Сагирун. Мы с вами прошли. КАРИБУН, Байдун. Карибун, например, Карибун. Этот дом близко. А то, а мечеть далеко. Нужно сказать. Гадаль байту Карибун. Уальмазджиду. Уальмазджиду. Баидун. Карибун вабайдун. Близкий и далекий. Значит, байтун карибун. Мазджидун, баидун. Или наоборот. Или наоборот. Мазджидун. аль карибун. «Близко». «Вальбайту баидун». «Альмасджиду карибун». «Вальбайту баидун». Понятно, да? То есть, вот так вот, так вот запоминаются новые все слова. «Карибун» – близкий. «Баидун» – далекий. «Максурун» – поломанный. «Максурун» – поломанный. Например, «альбаб» у нас был он поломанный. Или, например, «стул поломанный». Аль-Курсию поломанный. илляха илля